Итак, вы уже знаете, что в конце эфира у вас будет возможность получить подарки. Это будет практика трансмедитации, которая странно, все открылось. Ну, отлично. У вас открылось, а у кого-то не открылось, да? Вот такое бывает. Я вижу, люди он пишет. Телеграм и фанчатый смотрю. Ну, всякое бывает. Надо перезагрузиться, надо выйти, снова зайти. Ну, вы же знаете, интернет – это штука классная. Итак, друзья, сегодня наша тема – как реализовать свои мечты о путешествиях и обрести достойное окружение, при этом зарабатывать от 3000 долларов и в месяц и более. Или лучше версия себя через создание интернет-бизнеса на путешествиях. Вот так я сегодня обозначила тему. И спасибо, что вы сейчас здесь. В конце эфира вы получите практику от меня, от психотерапевта гипнотерапевта, психолога, лайф-коуча, практику «Как зайти в свое бессознательное глубоко и получить поддержку». Это практика на создание своего будущего, закрепление его и загрузить, короче говоря, через сознание бессознательное, ту программу, которая для вас так важна. Как вам такой подход? Годится? Кому это нравится, пишем плюсик. Ну, а я начинаю работать. Итак, я Надежда Новосельская, я Являюсь психологом, коучем, психотерапевтом. Обла область моей деятельности помогать людям получать больше денег. учу их убирать страхи, ограничения и строить, помогаю строить отношения, найти своего любимого. В общем, область моя обширная пока. Скоро я переключусь более в узкую тему, меня ругают, что я слишком распыляюсь. Но я знаю, зато во многих сферах прокачалась сама и помогает другим людям. Поэтому Сейчас я спрошу у вас, кто вы, из какого вы города, из какой страны и сколько вам лет, какое у вас образование, есть ли у вас дети, внуки, какой у вас вид деятельности. То есть вот эту вот тему нужно сейчас описать, чтобы я понимала, на какую аудиторию сейчас, на какую целевую аудиторию я сейчас работаю. Сразу акцентирую внимание, целевая аудитория, потому что у нас с вами будет тема бизнеса, тема бизнеса на путешествиях. Это не просто... Выгодные путевки, какие-то отели, туры, там, там, эти лайнеры всякие. Это бизнес. Я акцентирую ваше внимание на бизнес. А в бизнесе мы ориентируемся на целевую аудиторию. Поэтому я учу сейчас вас, уже сразу учу, даю вам практику, как вы будете общаться со своей целевой аудиторией, чего они хотят, откуда они, чтобы понимать их географию, их проблемы, их боли, чтобы вы потом могли своим предложением могли им дать то, что у них не хватает. Из какого вы города, страны, сколько вам лет, какое у вас образование, есть ли у вас дети, внуки, какой у вас вид деятельности? Вот те сейчас, кто слушает меня, вы знаете, что вы тоже будете проводить наверняка тренинги, наверняка у вас есть уже свой бизнес, наверняка у вас есть свой наверное, какой-то вид деятельности. Я думаю, что среди вас есть люди, которые занимаются интернет-бизнесом. Напишите, какой. У кого-то, может быть, кто-то из вас в компании MWR life как наша, кто-то в компании Incruz, кто-то в компании там, еще каких-то компаний много других. Пожалуйста, дайте обратную связь. Кто-то работает в научном центре, кто-то работает преподавателем, кто-то работает доктором, кто-то работает еще кем-то. Кто вы еще, кроме того, что вы... Какой у вас вид деятельности основной? Прямо сейчас пишите. Приучайте сразу делать, особенно те, которые слушают мои, из моей бизнес-группы. Вот прямо сейчас себе прямо конспектируйте, с чего вы начинаете общение с людьми. Немножко о себе. Дальше вам нужно знать, что за люди пришли, с какими они болями пришли, интересами. И только потом вы с ними общаетесь. Вы не вещаете вот, все подряд. Там, с тем вы пришли, выпалили лекцию в школе, прочитали а вы с людьми общаетесь. Поэтому жду вас, что вы напишите. И поехали дальше. Кто чем занимается? Украина, 56, высший учитель. Вот, видите, я попала. Есть тут врачи, есть тут интернет-предприниматели, есть тут люди, которые занимаются бизнесом, таким как я параллельно, потому что я тоже занимаюсь, помимо того, что я коуч-психолог и психотерапевт, и бизнес-тренер, а я еще имею дополнительный источник дохода – бизнес на путешествиях. Поэтому сегодня так и называется наша тема «Как создать бизнес на путешествиях и сделать лучшую версию себя». Спасибо большое, Алла. Значит, я обучаю вас бесплатно. Вот тема, спасибо за ваш вопрос. Пока вы пишете, я жду, пока вы напишите. Вы тоже пишите, пожалуйста, Алочка. Украина 43 администратор. Смотрите, люди, которые приходят в клуб, клуб на путешествиях, они заходят в клуб и становятся членами клуба. А дальше они остаются просто членами клуба платят себе на путешествия или же делают бизнес. Люди, которые делают бизнес, они их обучают обычно обучают, если это MLM бизнес, обучают кто? Спонсоры, наставники, так как умеют они. Я же обучаю интернет-бизнесу, я же обучаю маркетингу, я же обучаю, как себя позиционировать, и я обучаю вас пока бесплатно. Но думаю, что через месяц я сделаю другую программу и буду приглашать людей, на лучшую версию себя через вход в клуб, и я вас буду обучать за деньги. Потому что опыт показывает, что осознанных людей мало, люди не все хотят работать, они пришли, и они думают, что они заплатили, и будет им счастье. Если я провожу другие программы, то, естественно, я провожу их за деньги, и они стоят от 2000 долларов и выше, групповые тренинги. Здесь же в этой теме, Алла, отвечаю вам, вы получаете образование Два месяца я с вами обучаюсь бесплатно. Почему два месяца? За два месяца опыт показывает, что вы получаете первых своих и не, и не одного уже, а нескольких десятков даже людей, которые под вас под вашу, по вашей реферальной ссылке, зашли в этот клуб, зашли в эту компанию, вы вышли на доход от 1000 долларов, значит, вы уже можете обучать других. Опыт показывает, что за два месяца тот, кто работает активно, включается, он выходит на доход вот такой, от 1000 долларов и выше. И поэтому я обучаю пока бесплатно, но буду платно обучать. Алочка ответила вам? Поэтому ваша задача войти в клуб, кто знает про клуб, чуть позже дальше расскажу, если вы заходите в бизнес на путешествие, в данном случае вы заходите в клуб, в котором есть доступ, на, доступ есть на платформу, где вы можете выгодное бронирование, брать себе выгодные скидки, но это не самое главное. Вы можете стать просто членом клуба, платить себе ежемесячно там, по 90 долларов и в себе находиться там заниматься своими делами и не делать бизнес. Моя, мой акцент на то, чтобы сделать, помочь вам сделать бизнес. А бизнес – это очень серьезная штука. Это умение ставить цели, это умение правильно формулировать желания, это умение общаться с людьми, это умение проводить такие эфиры, как я провожу. Согласны? Алла, согласны? Я ответила на ваш вопрос. Отлично, двигаемся дальше. Жду вашу обратную связь. Так, Польша, Вероника, Варшава, косметолог. Uh -huh. Спасибо большое. Украина, сорок девять лет, детей нет, бизнес на путешествиях. Да, Наташечка, приветствую вас. 43 года, администратор. Здравствуйте всем. Зоя, прошу вас тоже напишите. Зоу Светлана, Могилев, Долгое, с восемь лет, двое детей, образование высшее, инженер, хотя работаю и работаю преподавателем. Сейчас развиваю бизнес через интернет на путешествиях. Угу. Украина 45. Наталья тонкоголос тонко только не написала, чем занимается. Студент юридического факультета э, Киев, Украина, супер. Ой, молочинка. Вот что вот, вот, значит мужчина. Вот что значит структурированное мышление. Вот что значит рациональное мышление, логика, супер, ответил на все вопросы, спасибо большое, студент юридического факультета, Киев, Украина, 24, высшие. нет, нет, студент, вот на все вопросы, которые были, он ответил все чутко, супер, благодарю вас. И вот я прям голос у меня, видите, изменился, я вам прям порадовалась за вам, потому что в бизнесе должна быть четкость, последовательность, дисциплина, финансовые цели, Четкость пошагово здесь, из понимания продукта, куда идем, зачем, перспективы и так далее. Супер, Артем, вы прям на среднем мне подняли. Благодарю вас. Алла, спасибо вам. Инвесторов на что вам искать? Я не знаю, что вы имеете в виду. Как лучше искать инвесторов? Где их искать? На что из инвесторов? Чтобы вам инвестор пришел, вам нужно что-то из себя представлять, куда во что инвестировать. Вам нужно показать свой бизнес-план, куда инвестировать. Я лично инвестирую туда, где я четко понимаю возврат инвестиций. Вы что говорите, 24 года? Чтобы стать инвестором, надо иметь необыяки с уже сейчас. Так, образование высшее, математик, интервьюер. Ой, супер. Итак, поехали дальше. У кого из вас есть дети, внуки, какой вид деятельности? Напишите, пожалуйста, вы написали внуки дети, у кого есть? Судя по всему, внуков нет, дети есть. Итак, что сегодня для вас актуально? А теперь внимание. Мы сейчас работаем с болями потребностей людей. Тот-то -то из вас собирается продавать, маркетологи среди вас, интервьюеры, я знаю, есть, психологи, коучи, будут слушать записи, я знаю, кто не придет сейчас. Вот ваша задача – выявить потребности у людей. Что у людей на сегодняшнем болит, и как вы можете закрыть своим предложением их потребности? Доктор офтальмолог Днепр сын Наталья пишет дети поехали Итак пишем первое вы в браке но нет личной жизни забыли что такое любовь нежность уважение секс теплые отношения если это вас касается пишите единичку второе двоечка вы в разводе ищете свою половинку нет рядом достойных вокруг вас все не то если это вас касается два Три. Вы работаете по найму, устали от однообразия, да и платят не особо, чтобы жить на полную. Пишите три. Вы имеете свой бизнес офлайн и понимаете, что рутина вас засасывает. Налоги, клиенты, аренда, бесконечная суета, хождение на работу, офис, склады, налоги, санстанции. Четыре. У кого это есть? У кого есть один, два, три, четыре, пожалуйста, включайтесь, будьте честны. Вот, спасибо большое, Вероника. Остальные смотрите, потому что я переключаю дальше слайд. У нас времени не так много, я буду быстро покажу ваши, чем вы можете закрыть свои болезни. Не болезни, а вот эти нюансы негативные, не совсем приятные. У студента есть... Желание инвестировать, и при этом этот студент не знает, куда инвестировать. Видите, где похвалила, а где и под чуть-чуть дала. Ну, это моя работа. Второе. Вы в разводе ищете половинку, вы работаете по найму. В общем, у каждого свое. Один, три. У кого-то отношения серенькие, да, мы сегодня тоже будем об этом говорить. Угу. Да, спасибо. Дальше. Кого касается это? Пятерочка. Вы подглядываете в интернет и понимаете, что там люди зарабатывают хуже, зарабатывают, и чем же я хуже, да? У кого такое есть? Пятерочка. Вы ищете в интернете заработок или бизнес? Сегодня у меня одна девушка спрашивала, я значит, подзаработок в интернете? Я говорю, нет, я не занимаюсь подзаработком. Я занимаюсь Построение бизнеса на путешествиях. А это совсем другая, другой расклад. Я помогаю стать личностью через построение бизнеса на путешествиях. Если вы личность, структурированная, уверенная в себе, трезвомыслящая, умение управлять своими эмоциями, видение пути своего и так далее, и так далее у вас в жизни все получается, и отношения, и бизнес, и инвестиции к вам придут. Это для вас, Артем. Поэтому у кого здесь пятерочка, поглядывайте в интернет и понимаете, что там люди зарабатывают, чем я хуже. Заработок или бизнес, что для вас больше подходит. Восемь. У вас есть дети, и они сидят в соцсетях, и вы не знаете, как их сориентировать, чтобы они адаптировались к сменяющимся миру вокруг и могли себя обеспечить. Есть люди, которые говорят, у меня сын учится на айтишника, а я знаю, в моем опыте есть ребята, которые занимаются сайтами, СОшники и разные другие специальности, которые получают копейки, потому что не умеют себя позиционировать, не умеют себя продвигать в интернете. Понимаете? У кого из вас есть дети? И вы думаете, да, накормить, напоить, да, дать им там красивый интернет, красивый там, значит, какой-нибудь там гаджет новомодный, чтобы не хуже был в школе или была, засунуть какой-то институт, и ручки потерли, да? Теперь внимание, что сегодня будет в эфире, более детально, друзья. Почему в сетевом бизнесе можно заработать за 2-3 года, а кто и раньше выйти на пассивный доход, раньше, чем в классическом бизнесе? Сразу отвечаю на этот вопрос. В сетевом бизнесе по исследованиям специалистов, которые наращиваются сейчас с большущей скоростью, потому что вышел в интернет, Пришел в интернет и людям помогает строить свои команды, свой бизнес зарабатывать. Значит, анализ показывает, что больше, чем 5 тысяч в обычном бизнесе не заработаете. А если уходить на бизнесы, которые классические, то они зарабатывают, добирают очень много сил и энергии. Мы сегодня уже знаем. Часто говорят, что бизнес имеет вас, а не вы имеете бизнес. Кто об этом слышал, поставьте, пожалуйста, девяточку в чат. Бизнес имеет этого человека, не он имеет бизнес. Люди просто, кажется, что они чем-то заняты. На самом деле это, это не удовольствие. Поэтому в селом бизнесе вначале, конечно, нужно потрудиться, конечно, нужно попахать, конечно. И я сегодня об этом покажу и расскажу. Тренды 21 века, на которых реально полезно делать ставки в бизнесе. Сегодня я тоже об этом скажу. Какие тренды есть на 21 веке, и на что сегодня больше всего люди реагируют. Дам вам примеры, примеры и цифры, аргументы и факты. И я также сегодня вам покажу, чем отличается компания MWR Life у других компаний с подобным продуктом. Почему? Сразу скажу кратко. Я, которая путешествую уже многие годы, объездила уже столько стран, что меня уже особо ничем не удивишь, и я тем не менее езжу, ежу, езжу. Я знаю, сколько, где какие скидки, где какие есть варианты. У меня есть масса уже таких... Мест, где я могу купить себе. Почему я зашла в эту компанию? Я вам чуть позже скажу, более детально. Но сейчас скажу вам по секрету. Я хочу помочь вам, тем, которые сидят и маются. Потому что я знаю, как это легко сделать. Не просто вы продаете путешествия. Вы не просто даете людям скидки. Нет, вы через этот бизнес, через построение этого бизнеса учитесь стать другим человеком. А теперь поехали дальше. Спасибо за девяточки, спасибо за поддержку. Те, кто меня поддерживает, получите отдельные подарки от меня. Что еще будет сегодня? Почему умные и продвинутые люди выбирают бизнес на путешествиях в этой компании? И примеры таких людей. Их полно. Как вы можете приобрести личного коуча в своем личном развитии благодаря созданию своего бизнеса на путешествиях? Я думаю, вы догадываетесь, о чем я веду речь. У меня бизнес свой реальный, на море, небольшой отель и еще туристические услуги. Хотелось что-то новое. Сейчас понимаю, что это разные пути, как вы говорите, другой расклад. Но сетевой бизнес, на сетевой бизнес времени нет. А, правильно, и если у вас есть свой бизнес реальный, то на сетевой бизнес времени нет, а потому что сетевой бизнес, у меня на него тоже времени нет. Однако я прекрасно понимаю, что многие люди, которые имеют свои туристические услуги, закрывают свои туристические агентства, закрывают свои посреднические фирмы и приходят сюда. Спасибо вам большое, что вы мне это написали. Я вам очень благодарна за этот комментарий. И таких людей я тоже видела, и для меня это тоже было удивительно, потому что туристических компаний на каждом шагу, а люди потихонечку, развиваясь и видя, что творится в интернете, переходят почему-то в интернет. И я точно знаю, что американская компания, MWRL, про которую я говорю, она... Продвинут, это продвинутые люди, они сначала зашли в Европу, а Европа пришла к нам, только года они пришли к нам. Так вот, к чему я? Что только у нас люди покупают через туристические компании. Вы посмотрите, а вот тут, вот я сейчас нахожусь в Египте, я общаюсь, люди сами себе покупают. Редко кто покупает через какие-то компании. Компаний каких-то, которые продают э, туры, очень мало. Это у нас эти вот, это личная собственность, супер, тогда чем более. Сегодня эта собственность есть, у меня тоже есть два направления бизнеса, есть источники доходов, я являюсь хорошим тренером, консультантом, коучем, но я почему-то взяла еще сюда, потому что только в этом бизнесе, если хорошо и грамотно использовать интернет, вы можете сделать себе пассивный доход. Сегодня есть собственный, завтра ее отобрали. Ничего в этом мире не сто процентов, правда? Сегодня в этом бизнесе... На путешествиях, я вам дам сейчас цифру, вы поймете, и вы тоже меня подтвердите, раз вы работаете с туристическими услугами. Люди больше всего сегодня хотят туристического э, направления, и они хотят эмоций, и это правда. Поэтому двигаемся дальше. Я через этот бизнес, спасибо большое вам, Алла, покажу вам, как э, можно сделать лучшую версию себя. И теперь я вам покажу краткий обзор возможностей работы в интернет через денежные профессии, через какие есть главные денежные профессии. Сейчас будьте внимательны для тех, у кого есть дети, для тех, кто вообще хочет более широко понять или более узко понять, в чем же смысл интернет-работы сегодня, какие профессии самые востребованные на сегодняшний день. И почему не только надо иметь профессии, а еще уметь себя продвинуть, показать себя, понимаете, продавать через интернет, это разные вещи. А, вот алла напишите мне пожалуйста вы продаете через интернет свои туристические услуги и в каком вы городе я не, не помню в каком городе Мне очень интересно дайте пожалуйста обратную связь и как вы можете решить все свои проблемы оптом через создание интернет-бизнеса итак поехали самые главные востребованные профессии интернет-маркетолог если ты хороший интернет-маркетолог и ты работаешь на какую-то компанию ты получаешь Соответственно, столько денег, сколько ты умеешь делать качественных продуктов. Согласны со мной? То же самое, SMM-менеджер, контент-маркетолог, копирайтер, дизайнер, селл-специалист, программист, веб-аналитик и так далее, руководитель проекта. И вот эти профессии все сегодня самые главные и востребованные. И вот акцентируйте внимание, куда вы можете своих детей отправить и внуков. Опять же, получив такую профессию, не просто получив диплом какой-то института, куда вы их отправите, как они потом реализуют себя, смогут ли они себя продвинуть. Я сейчас работаю с человеком, который создает сайты. У него куча тараканов, хотя он очень талантливый человек. У него масса тараканов. Ну, там работа такая, психолога-психотерапевта. Есть ограничения, есть всевозможные страхи, которые еще с детства заложены. А есть и другие моменты, которые, на которые нужно работать человеку. Но человек может быть иметь хорошую профессию, даже как врач, психолог, коуч, таких я тоже знаю очень много, которые боятся себя продвигать, не умеют и не знают. Увидели список профессий? Легло, а теперь двигаемся дальше. Для того, чтобы стать тем чтобы человеком, чтобы вам платили, вот как раз бизнес на путешествиях вам дает возможность параллельно освоить вот такие разные профессии, если не полностью освоить, то понимать их, быть просто продвинутым человеком, просто быть современным человеком, чтобы детям своим быть в примере и не быть отсталыми, тупыми стариками на старости. Кто меня понял, поставьте семерочку в чат. Кто это принял, кому это легло. Я, почему я здесь с вами делюсь своими знаниями? Я психолог, психофизиолог, автор книги «Программ личностного развития для женщин и мужчин». Имею медико-биологическое образование и понимаю психологических процессов и личности ее души. А, почему я вам пытаюсь сегодня показать, как через бизнес на путешествиях можно построить лучшую версию себя? По жизни я практик. Делюсь тем, что прошла сама. Испытала на своей коже и помогла сотням людей обрести свою целостность, поднять свои доходы, построить бизнесы, улучшить отношения. Я тренер личностного развития, веду вас до результата, потому что нара помогаю нарабатывать новые привычки, новые навыки, которые не, у вас не, нет. Потому что сегодня то, что у нас есть, это результаты наших навыков, наших действий. Веду их в точке А, точку Б сопровождаю. И вот те люди, которые сейчас на моей бизнес-группе, кому-то легко, потому что они делают, а кому-то тяжело, потому что они упираются, у них есть какие-то «я пойду своей дорогой», «я сам», «я сама», потому что эти люди так выбрали, и они не понимают, что не нужно изобретать велосипед. Есть уже проверенные методики, которые работают и приводят людей к тому, к чему они хотят. Если возникают какие-то страхи, глюки, тревоги, Пожалуйста, психотерапевт, милости прошу. Я сейчас просто скинула несколько скриншотов своих отзывов своих клиентов. Я не буду сейчас перечитывать эти отзывы. Практически вы можете открыть эту ссылку и посмотреть у меня на этой же страничке. Там есть сотни тысячи отзывов, которые вы можете увидеть. Вот один из отзывов прошлого года, по-моему. И я не помню какого, прошлого или позапрошлого. Про позапрошлого, да. Значит, Альгуль Аляярова. Друзья, через 9 месяцев, практически почти через год, она вернулась после тренинга, которым работала со мной, была коуч-группа по деньгам. И она написала отзыв, за что я очень благодарна. Причем сама просто появилась на горизонте, зашла в группу и написала. Очень благодарна, потому что люди, как правило, получают результаты, забывают, кто им помог. Ну, так мы устроены, ничего страшного. И вот этот человечек, спасибо ей огромное, написала. Значит, э, надеюсь, вы меня помните. Мы с вами год назад проходили коучинг в этой группе, хотя за год людей прибавилось, наверное, здесь. Давно хотела написать, но сомневалась, что все стоит ли писать. В общем, я хочу кое-что рассказать, а также хочу узнать, произошло ли что-то сверхъестественное у вас в вашей жизни После кодинга. У меня да, произошли. Сейчас об этом напишу. Помните, наверное, мы писали с вами 100-300 желаний. Я сейчас даю в своей группе, начинаю с того, что заставляю людей, уговариваю, убеждаю разными способами, доказываю, что нужно мозг очистить от, от, от опилок и полностью загрузить то, чего вы хотите. Желаний должно быть много. И мы порой очень долго работаем с этой темой. У меня отдельный тренинг, есть по этому поводу. И я даже записала отдельный мини-тренинг, как, как инструкцию, как, как грамотно писать свои желания. Так вот она пишет, помните, что мы писали 100-300 желаний. У меня много чего не сбылось. Много чего не сбылось, но сбылись самые крупные желания. Тогда я была в безысходном положении, с двумя детьми на руках, поэтому согласилась на коучинг в надежде изменить свой жизненный сценарий. И я очень усердно взяла за себя этого Замечали и другие участники, и не, и не участники коучинга. Даже через 2-3 месяца люди писали мне в личку, что, чтобы узнать, есть ли у меня продвижение. Теперь, значит, на 2017 года, она пишет, мы с Аней начали проходить трехмесячный коучинг. Они вдвоем работали. Я до конца не дошла, бросила, а также вскоре и про желание забыла. Мы прописали ей желание, прописали грамотные цели. Мы прописали грамотные цели, стратегические цели, которые запрограммировали в ее сознание. Поэтому она, даже не закончив, бросила этот коучинг, но пошла по тому пути, по которому было запущено ею ее бессознательное. И поэтому она достигла такого результата. И вскоре я забыла. А в апреле мой почти годовалый сын нечаянно нагадил на мой телефон, он вышел из строя, я купила себе планшет, которого загадывала. А дальше она пишет, к сожалению, сюда не поместилась. Она купила себе машину и квартиру. Но пишет, что машина, к сожалению, не того цвета, которого я писала. Понимаете? Вот такая вот. Кстати, я сейчас могу, наверное, вам показать. Подождите. Конечно могу. Конечно могу. Я же могу переключиться. Так. Так, это, это отзывы из других тренингов. Так. Так, это самогипноз. Это психотерапия, внутренних конфликтов. Так, вот, Альгуль. Значит, в июне неожиданно для себя купила однокомнатную квартиру. Неожиданно для себя в июне купила однокомнатную квартиру. Квартира оказалась почти такой, как я тогда загадывала. И вскоре, в августе этого же года, я купила себе бордовую матиску, хотя заказывала красную киа пиканта. Она выполнила не все свои желания, понимаете? Но по каким-то причинам купила матиску. Ну, что же очень, за что же очень благодарна Вселенной. Наверное, из мелочи что-то сбылось, но хочется все же, но хотя все еще впереди. Так вот, те, кто еще никак не соберутся записать грамотно свои желания, свои запросы, милости прошу, кому Интересная книга, инструкция, как формулировать свои желания. Кому интересно, напишите, отправим вам эту книгу. Она вам будет стоить там 3 копейки, но зато вы напишите сразу, будет вот как какой Айгуль, если захотите, конечно. Так, поэтому, конечно, Ветроника а, пишет: Надежда, вы мне помогли, моя дорогая. Желаю тебе и желаю тебе, я буду в середине дня. Ты мой ангел. Спасибо вам большое, Вероника. Мне очень приятно. Я вас очень люблю, наблюдаю за вами. И я очень хочу, чтобы вы пришли к нам в команду и уже сделали бизнес на путешествиях. Хватит вам там долбаться со своей, своим салоном. Здесь намного все проще намного и интереснее. Поэтому, друзья, кто бы хотел так, как, как у Айгуль, напишите. Я хочу, чтобы мои желания реализовались за год. Как вы думаете, двухкомнатная квартира и матиска для девочки с двумя детками, у которой которая осталась одна после разрыва развода с мужем и была просто на грани отчаяния? Пишем, пишем чат, пишем. Кто бы хотел так? Только Светлана богиня хочет, а все остальные думают, что как-то так оно мимо пройдет? О, Светлана хочет, за, за Галина хочет, э, Зоя хочет, Галина Запольская хочет, супер, молодцы. А еще кто хочет? Нас в чате больше, намного больше. А теперь смотрите, Оксана хочет, теперь смотрите, вот мы сейчас с вами сделаем частично вот такую практику. Но я точно знаю, что она к вам не придет. Но не ляжет она вам. Я даю ее каждый раз, потому что это база, потому что это фундамент. Я сейчас бью в своей бизнес-группе. Я трясу всех за шиворот. Я прошу переделать, я прошу покажу вот так, вот так, вот так. И люди, кто-то со второго, кто-то с третьего раза пишут правильно. Почему? Как вы думаете? Первой половине 2020 года. Да, и получится у вас. Супер. Да, реализуется. Как вы думаете, почему так трудно даются на описание этих желаний? Как вы считаете, почему так трудно дается написать? Ярослав со мной работал в тренингах, и тоже помните, сколько мы корректировали ваши запросы? Запросы это значит заставить мозг работать на вас. Мозг дается для того, чтобы вы, потому что гомосапинс, потому что нам даны с вами нам даны с вами те способности, как у Бога. Мы созданы по образу подобию божьему а наши мозги захламлены чем попало поэтому базовый фундамент это правильно хотеть как вы думаете почему так трудно нам даются написание я уже подсказала но вы можете написать чтобы осознать а теперь внимание в любом тренинге в любом коучинге грамотного специалиста всегда идет запроса хотелок, много хотела. Вы пойдете к Тони Робинсу, вы пойдете к Артему Нестеренко, к Андрею Парабеллому, вы пойдете к, там, я не знаю, кому-то из самых крутых специалистов, вам сначала скажут, напиши, чего ты хочешь. Да, возможно, вас не будут так дотошно проверять, как я проверяю, чтобы писали их правильно, но вас все равно напи заставят написать. Потому что когда в мозге опилки, вы не можете никуда больше продвинуться. Вот почему желаний, то есть сформулированных запросов не просто желаний, как у деток человек маленький, дайте мне шоколадочку, да? А это запросы правильные. Нас в детстве отучили много писать. Да, вы правы. Трудности с формулировкой, хотя есть четкая картинка. Да, и это не так, это не потому, что мы тупые, потому что наши мозги так засрали, простите. Нас с детства отучили, много хочешь, мало получишь, закрой зока, зока, зуб, губозакаточную машинку, опустись на землю и так далее. Поэтому мозг, когда грамотно формулирует, формулирует свои запросы, он получает, по сути, это в реальности. Но этого мало, нужны действия, нужно убрать заторы в теле, страхи, которые у нас с вами есть, для того, чтобы сделать шаги, пройти трудности, да, да, вот те трудности, с которыми нужно общаться, говорить, выступать на публику, продавать свои услуги, изучать новое. Полностью, постоянно, чтобы взрыв мозга был, чтобы вы постоянно чему-то обучались, чтобы мозги не засирались. Хорошо, а теперь двигаемся дальше. Итак, вы хотели бы, чтобы у вас было вот так, как у Айгуль. Отлично. За год машина, и, значит, и... Квартира. Отлично. Теперь двигаемся дальше. Если бы у вас был выбор, что бы вы выбрали? Деньги, счастливые отношения, здоровье, тепло, благополучие в доме. Что бы вы выбрали? Если бы у вас был выбор. И они реализуются. Я хочу, чтобы мои желания реализовались в первой половине 2015 года. Реализуются. Я знаю, Наташа. Вы работаете, вы стараетесь, у вас будет, получится. Я точно это знаю. Вот что бы вы выбрали, если бы у вас был выбор? Деньги, счастливые отношения, здоровье, тепло и благополучие. Знаете, как в том анекдоте? Пришла, значит, там судьба и спрашивает, вот там ну, есть много всяких. Так, деньги, здоровье, угу, еще... Еще какие варианты? Так, тогда можно создать собственную компанию. Да, и я, и я к этому вас и веду. Что вы создадите свою собственную компанию под крышей огромной компании, которая находится, ее штаб-квартира, ее регистрации находится в Америке, там в других странах, я об этом чуть позже скажу. А вы создаете свою, берете, покупаете так называемый франчайзинг и делаете свою компанию. Покупаете, регистрируетесь в своей стране, платите налоги и.. Естественно, строите свой бизнес на путешествиях. Как об этом чуть дальше скажу. Так, значит, счастливые отношения, здоровье. Хочу все это, молодец. Счастливые отношения, Галина говорит. Супер. Отлично. 1, 2, 3, 4. Супер. А теперь внимание. Скажите, пожалуйста, вот те, у кого я вначале говорила про то, что... Кого там отношения слабенькие, кто-то ищет свою половинку, да? Мы с вами об этом говорили. Кто-то хочет построить компанию, кто-то хочет здоровье улучшить. И все это можно сделать благодаря созданию бизнеса на путешествиях. А теперь разбираем более детально. Смотрите, вот мы только что говорили с вами про то, что нужно уметь правильно хотеть. Наш хаос в голове дает тревожность, суету. Мы бегаем за призначными какими-то хотелками, желаниями, мы суетимся. А мозг устроен просто. И все намного проще, чем мы с вами думаем. Практика сейчас будет. Я отдам ее быстро, если готовы. Потому что все то, что мы с вами написали, здоровье, деньги, отношения, счастье, можно сделать визы на путешествие, Но для этого нужно понимать, чего ты хочешь. Прямая связь. Итак, мозг важно настроить на то, чего ты хочешь. Иначе энергия распыляется на то, куда ваше внимание распределяется налево-направо. А теперь напишите, пожалуйста, сколько у вас есть запросов на бумаге, ваших так называемых желаний, запросов, сформулированных запросов, чего вы хотите. Я акцентирую на это внимание. Сколько у вас сейчас записанных грамотных желаний, грамотных запросов? Честно, напишите прямо в чат. 100, 200, 300, 20, 1, ни одного. С этого начинается любое дело и бизнес в первую очередь. Если у вас нет, зачем? Если у вас нет хотелок? Все это пустая трата времени, обучений, нервов. И суета а жизнь быстро уходит просто уходит как свой с пальцы вода напишите сколько у вас есть запросов желаний 55 уже хорошо пока 3 хорошо еще я теперь знаю что света напишет их очень быстро 64 угу. хорошо пишем пишем пишем а, артём Сколько у вас Масленников Артём? Сколько у вас Светлана Терновская? Сколько у вас Наталья Тонкоголос? У вас сколько? Виктория Гадар? Сколько у вас записано с ваших желаний? Галина Тулиганова? Зоя Запольская? Давайте, давайте, давайте, давайте. Потому что, друзья мои, это важно. Вот до сих пор, пока вы сейчас не осознаете, ничего в вашей жизни не поменяется, до тех пор, пока вы не знаете, чего вы хотите. Я об этом говорю на всех своих эфирах, на всех, всех своих программах, на всех своих выступлениях. Пишу в статьях. Если в вашей голове нету больше чем 300 желаний, вы рабы. Вы выполняете волю других людей. Вы реализуете желания других людей, цели других людей. Это цели ваших начальников, ваших детей, ваших мужей, ваших друзей, ваших тараканов, которые у вас сидят внутри вас. Мозг, мозгу доступно. Кстати, самые активные участники в конце тренинга получат практику на реализацию одного из ваших желаний. Но эта практика работает хорошо, когда у вас записаны уже четко сформулированные желания. Потому что вы вы можете послушать, как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я вам дам эту крутую практику, транспедитацию, но она у вас не пойдет, если вы не запишите свои желания четко. Вот так, как я учу, стучусь к вам. 60. Хорошо, я знаю, что у вас будет больше. Почти сто написала. Так вот... Друзья, сейчас я вам покажу, как это делается. А теперь э, напишите мне э, вот прямо сейчас. Готовы вы сделать практику? Отвечать на мои вопросы и четко, что влегло в вашу голове. Если готовы, пишите плюсик. А теперь внимание. Представьте себе любое ваше желание в настоящем времени, как будто это уже есть. Это может быть маленькое желание. Например, сумочка, там машина, там, не знаю какая-то ручка красивая, платье, туфли. Это может быть дом. Ну, все равно что. Может быть, даже мелкое написать. Любое. Вот что в голову приходит. И вот представьте себе, что это уже есть. Это квантовая психология. Войдите в квантовое поле, остановите свой мозг, суету и увидите, услышите и прочувствуйте, что это уже есть. Что вы слышите? Какие запахи, звуки, ощущения? На чем вы сидите? Может быть, держите связь? не знаю, там, металлическую ручку чего-то, кожаную ручку, чашку держите. Вот зафиксируйте из этой вашей уже реализовавшейся жизни какую-то маленькую деталь. Кто-то хочет дом построить, кто-то хочет поехать на Канары, кто-то хочет еще чего-то. Вот представьте себе, что у вас это есть. Зафиксируйте, как ветер развивает ваши волосы, если вы стоите там где-то на берегу или там э, открыли окошко в своей машине. Или, или люк на крыше, или может быть кто-то сидит там где-то в каком-то крутом кафе в Париже и пьет кофе, или может быть как мы я сейчас вспоминаю в Венеции в центральном парке прошлый, в прошлом мае, в прошлом мая в июне не с мая начало июня мы были на круизном лайнере и перед тем как уйти в, в следующие страны мы день гуляли по Венеции и сидели в очень крутом ресторане, пили кофе, играла чудесная музыка, и, и мы ощущали себя там просто, просто людьми настоящими. Вот я сейчас вам говорю, я сама вспомнила, мне моя картинка пришла. И я знаю, как это происходит, потому что я об этом хотела раньше, я об этом мечтала. Но отлично. Сижу на песке под пальмой, супер. А теперь напишите, пожалуйста. У вас получилось услышать, почувствовать? У вас получилось посмаковать, насладиться, чтобы тело прям, прям расцвело? Получилось у вас? У кого получилось, пишите «получилось». Пишем, пишем, пишем, пишем, пожалуйста, потому что время уходит, я тоже долго не хочу вас мучить и сама тоже хочу отдыхать, хочу вам дать пользу и чтобы вы принимали решение. Получилось, супер, вижу, первая колена написала, а теперь я двигаю дальше, ура, супер. Молодцы. Вот в таком варианте у вас должно быть минимум 300 желаний записано. Почему 300? Потому что наука и доказано. Если Есть меньше желаний, вы их помните, и они создают избыточный потенциал. Это наука, это физика. И когда они создают избыточный потенциал, то там считают, что у вас это все есть. Поэтому вам нужно записать все правильно, прочувствовать и забыть. Поставить свои цели и идти дальше. И когда вы действуете, убираете страхи, действуете, продвигаете новое, эти, эти желания сбываются пачками. Как поняли прием? Супер, была в своем доме, под яскал камин, получилось. Итак, смотрите, я не буду сейчас долго вас мучить, я буду сокращу эту презентацию. Я хочу вас спросить, сколько вы сейчас зарабатываете? Поставьте в одну цифру в левой части, поставьте, сколько вы зарабатываете, и поставьте, сколько вы хотите зарабатывать. Отлично, супер, поняли. Ура! Написать желаний – это большой труд, чтобы написать их правильно. С другой стороны, нужно четко поставить цели. Если желания написаны, запущенные, вот эти наши такие вот мечты красивые, в теле нужны действия. Если вы привыкли к теплой батарее и вас все устраивает, эти желания сбудутся, но очень мало. И вы будете обижаться, что вы так много писали, а оно не сбывается. Потому что тело имеет 95% энергии. Это бессознательное. Вот там заложены все наши страхи, действия, бездействия, эмоции, чувства. А голова это всего-навсего дает, вот управляет этими импульсами, она дает, пишет правильно желание. Левое полушарие – это количество, а правое – для чего? И поэтому прямо сейчас напишите мне, пожалуйста, в чате, сколько вы сейчас имеете денег и сколько вы хотите зарабатывать денег. Сколько вы сейчас имеете левой части, листочка, и прямо здесь, и сколько вы хотите зарабатывать? Прямо сейчас вы программируете себя, потому что после того, что вы туда заглянули, мозги ваши включились, включилась ваша нейромедиатор, включилась ваша гормональная система, и вам сейчас очень важно запустить туда следом количество денег, сколько у вас есть, и справа количество, сколько вы хотите. Только, только сумма должна быть реальная, исходя из ваших ресурсов. Если сегодня вы получаете 500 долларов или 1000 долларов, хотите миллион, это пустые инфантильные прометчивания. Просто что вы меня услышали. 8,30 нормально. 3,010 нормально. То есть вы чувствуете, что это под вашей под ваши силой. И вот эта сумма, которая э, вы сейчас написали, она сейчас очень хорошо пойдет в ваш мозг, в ваше бессознательное, потому что вы зацепили э, э, нейромедиаторы, которые которые отвечают за вот те картинки, вот те ощущения, которые вы только что нарисовали. 100 тысяч и выше. Да, правильно, молодец. Еще. Давайте заканчивать и поехали дальше. Да, в три раза тоже нормально, да. Да, то, что по силу. То есть вы понимаете, что это... Потому что если вы сейчас зарабатываете 300, вы хотите получать 30 тысяч? Нет. Если вы сейчас понимаете гантели по 5 килограмм, хотите сразу 25, то пройдете мышцы, правильно? Ну, как это естественно. Также здесь нужна постепенность. Отлично, Ярослав. 15 тысяч хочу. Так, 15 тысяч гривен это 500 долларов. Хочу 10 тысяч долларов. Отлично. А хорошо бы, чтобы написали, а есть у вас план? Как вы этого достигнете? Отлично, Наташа. Напишите, если у вас четкий финансовый план, как вы этого достигнете и за сколько времени? Имею 10 тысяч, хочу 25 тысяч. Если у вас, Инна, четкий план, как вы достигнете за год 25 тысяч? Вот прямо сейчас пишите, я подкорректирую. 300 долларов она имеет сейчас галина запольская 5000 долларов хотите за сколько времени вы хотите эту сумму получить я вам сейчас отвечу как вы через этот бизнес можете зарабатывать 300 долларов сейчас и 5 долларов хочу Каким образом, у вас, если у вас план в вашей голове, в вашем левом полушарии? Левое полушарие отвечает за логику, за взрослый подход к жизни, за адекватность и за психическую зрелость. А если люди не понимают, каким путем они пойдут, это включается инфантильность, детская инфантильность. Ну, это не хорошо, не плохо, просто чтобы вы знали. 500 долларов, полторы тысячи, нормально, Галина Тулиганова. Плана пока нету. Ну, потому что вы до сих пор не пришли на стратегическую коуч-сессию, до сих пор не написали 5 правильно желаний и 100 не закончили. потому у вас и плана нету, потому что вам уже давным-давно надо было прийти ко мне на стратегическую сессию. А вам некогда. У вас работа, дети, муж и, и вообще. Ну, это понятно, что все это надо, но только надо уделять себе то же время. Планировать. Бизнес – это планирование. Бизнес – это жесткая дисциплина. Бизнес – это определение приоритетов. Плана нет за три года. Ну, отлично, Галина. Если есть план, то напишите какой. Буквально... А, вот, нету. Наталья Танкоголос пишет, что нету. Хорошо, я сейчас вам покажу. 25 тысяч э, гривен это 1000 долларов. Сейчас э, 10 тысяч долларов. Это... А, это у Инны. А если 15 тысяч гривен, 500 долларов и 10 тысяч, это нормально. Я сейчас покажу через этот бизнес, как вы можете заработать. За два месяца, реально. Итак, внимание, а теперь смотрите, мы четко переходим к тому, как можно реализовать денежную тему и параллельно все остальные темы, которые деньги, здоровье, отношения, я держу в фокусе внимания, я не забыла. Тот слайд, который мы, мы перешли на желание. А теперь внимание. Как взрослый, психически зрелый человек мыслит сегодня? Он открывает свои глаза и смотрит не то, что говорят в телевизоре, и тупо его зомбируют. Я как человек, который работал в разведке, я не стесняюсь об этом сейчас говорить, мне не стыдно. Вернее, я имею право сказать. Раньше я не имела права, сейчас я могу сказать. И я знаю, как есть такая тема, Информационно-психологические операции. Сегодня эта тема уже достаточно известная. Вы прекрасно видите, что творится в интернете. Сколько у нас есть блогеров, лидеров мнений, которых нанимают и платят деньги, они потом идут депутаты, потом над нами, потом нами внуш, вкидывают нам всякую информацию полностью противоположную, брехливую, разную. Кто замечал это? Кто на это обратил внимание? Поставьте «я». Ну, мы все взрослые люди. Так вот, те, кто там залипают, они э, норовят, э, как сказать, не норовят, а э, у них есть большая, э, риск, большой риск попасть э, вот этих зомбированных. Потому что такие люди не мыслят стратегически, они не видят шире. Все, что происходит в мире, оно происходит для чего-то. Кому-то это выгодно. В любой системе есть другая надсистема, и она управляет более маленькой. Кто это понимает? Любая система уп пытается управлять и подавлять более маленькой системой. Согласны? Согласны. Так вот теперь смотрите, как мы рассуждаем с вами, как умные взрослые люди. Напишите, пожалуйста, кто из вас относится к, относится к себя психически зрелым э, людям, взрослым, психически зрелым людям, которые думают головой, Поставьте «я». Кто себя таким не считает, поставьте э, «нолик». Спасибо большое. Вижу, что вы реагируете. Uh -huh. Ну, иногда нужно смотреть телевизор и смотреть, что в мире происходит, что вовремя взять своих детей, взять свои манатки и переехать в ту страну, где еще не, не бомбят и... Потому что то, что происходило у нас с между нашими странами, и Россией, и Украиной, да и не только в мире происходит, все время что-то происходит. Там всегда что-то происходит. Поэтому умные люди вовремя анализируют, делают что-то полезное себе и людям, забирают своих детей и вовремя сваливают другую страну и продолжают жить для себя, для других, и дают пользу людям. То есть делают то, что они в состоянии делать. Потому что вы не можете против ветра, вы сами понимаете, что я хотела сказать, да, есть вещи, которые сильнее нас. Поэтому каждый человек в этом мире должен оценивать, что происходит в мире. И если завтра идет дождь, то человек берет зонтик. Кто понял про зонтик? Кто понял про зонтик, пишите зонтик. Если человек видит, что идет дождь, он берет зонтик. Или ему сказали, он узнал прогноз погоды. Поэтому иногда нужно смотреть, Ярослав, я с вами согласна. А те, кто... Кричат и плачут, как они бедные, какие несчастные, что плохое правительство и плохие там. Они, значит, прогноз не смотрели, проигнорировали, а продолжают кричать, что они намокли. Хотя они знали, что будет дождь. Или же они не хотели, они не хотели это узнать. И поэтому, когда намокли, они кричат, что они намокли. Розонтик, спасибо большое. Отлично. Кто зонтик понял, ребят? Так вот, люди мыслящие, которые отвечают за себя, за своих детей, они включают трезвые мозги. А теперь смотрите, что сегодня является трендами. Сегодня, по оценкам лучших аналитиков мира, это я специально готовилась к этой трансляции, в мире сетевых компаний более половины, Компании являются сетевыми, которые являются 5 тысяч, 5 тысяч более 5 тысяч э, компаний, которые продают любую продукцию, начиная от таблеток, медикаментов, там чего чего хочешь. 326 миллиардов долларов приносит больше всего среди всех компаний. Это индустрия туризма. Так вот, общая сложность, общая, общая сумма денег, которые, которые зарабатывают сетевые компании, это 326 миллиардов долларов. Индустрия туризма в год только одна эта индустрия туризма приносит 7 триллионов долларов. По анализу роста 2029 году 13 триллионов долларов в год принесет индустрия туризма. Поэтому те, кто занимается туризмом, в любом его правлении не всегда будут выигрыши. Но наша задача смотреть, а какие там обороты, какие там суммы. И теперь смотрите, соотношение цифр. По нескольким крупным индустриям. Я теперь покажу дальше некоторые вещи, чтобы вы понимали, к чему я. Например, индустрия кофе. 100 миллиардов долларов в год на кофе в мире, среди всех компаний в мире. И теперь смотрите, вот индустрия кофе работает, настолько люди потребляют это кофе, много людей потребляют кофе, и только кофе, значит, на кофе 100 миллиардов, Долларов в год в мире имеется денег, оборот такой. А теперь смотрите, внимание, чтобы новая компания, которая хочет выйти на рынок с кофе и там нормально себя зарекомендовать и зарабатывать, какой ей нужно быть, чтобы выделиться? Какой-то нужно быть особенной, потому что там уже много этого кофе, много этих компаний, 100 миллиардов долларов. Только кофе, индустрия кофе производит в мировом масштабе. Так вот, пример. Компания Starbucks, это же компания кофе, на фоне других компаний, которые дают 100 миллиардов в год, приносит 8 миллиардов во всем мире. Только одна эта компания забирает. Почему? Как по-вашему? Почему только одна эта компания забирает почти 10% от мирового оборота? Вот я хочу, чтобы вы задумались. Я специально вас немножко, ну как бы учу вас мыслить системно, чтобы мы не под носом смотрели, не под нос смотрели, а смотрели чуть-чуть шире и понимали, где наши возможности, чем нужно заниматься, какие профессии нужно выбирать, каким профессиям нужно обучать детей, как нужно самим мыслить и куда нужно устремлять свою свой фокус внимания на свои желания, на свои цели и на то, что продается, на то, что покупается, на то, что больше всего людьми употребляется. Где тренды, где перспективы, понимаете, о чем я? И вот теперь ответьте, почему, по-вашему, что такого особенного делает компания Starbucks, ее президент Говард Шульц, как по-вашему? Что такого особенного он делает, что зарабатывает... Почти 10% от мирового оборота. Только его компания. Как по-вашему? В прошлом эфире я тоже приводила этот пример. Мне он понравился, поэтому решила снова его привести. Напишите, пожалуйста, буквально несколько, несколько слов. Что, какие мысли приходят по-вашему? Смотрите, наша задача – понимать процессы, происходящие в мире. Наша задача – не зарабатывать себе только сегодня и думать про то, чтобы завтра было о чем попить кофе. Наша задача становиться думающими людьми и быть продвинутыми людьми. И понимать процессы, понимать маркетинг, понимать клиентов, понимать, что им надо. Потому что люди, которые просто впаривают и продают, это уже не работает. Через этот бизнес на интернете мы учимся людям давать пользу. Вот сейчас я с вами даю вам пользу. Продаю же, правда? Вот этот момент, который сейчас был немножко проработан, насколько было полезно от единички до десяти? То, что вы узнали. Особое отношение к клиентам. Да, Галина. Особое отношение к клиентам. Мировой бренд и постоянное зомбирование в американских фильмах это как Макдональдс. Ну да. Да, только здесь рассчитано все на людей. Правильно, Галина, согласна с вами. А теперь, внимание, ответьте мне на вопрос. Вот дала я вам какую-то пользу, вот пока что на этом этапе, из того, что вы получили? Ну, реклама, понятно, да, там, там много всего. Но самое главное, Галина, молодец, самое главное отношение клиентов. Так вот, вот, смотрите, вот я дала вам хотя бы какую-то пользу, если померить ее от единички до десяти? Хотя у нас тема сделать бизнес на путешествиях. А мы тут с вами вот как-то так вот говорим о, о здоровье, о цифрах, об отношениях, о детях, да, о желаниях. Причем тут бизнес на, на, на, на, на путешествиях? Ух, как далеко закрутило, да? Так вот, мои хорошие, спасибо огромное. А да, вот теперь смотрите. Особое отношение к клиентам если мы говорим с вами, что бизнес на путешествиях, то мы смотрим, а что больше всего люди покупают, где больше всего денег крутится в путешествиях. Сколько миллиардеров готовят новые, спускают на воду лайнеры крутые. Я, кстати, очень хочу попасть на «Принцесс». Готовится какой-то лайнер там, где роботы не работают. Я видела его в интернете. Это просто забейте, загуглите как он там называется, лайнер принцесс или там лайнер мечты. В общем, в общем погуглите, там вы такое увидите. Я как увидела, у меня челюсть отвисла. Я была на... Трижды я была в круизных путешествиях, но вот такое, что я увидела, я сказала себе, вау, я туда хочу, вау, вау, вау. Так вот, почему эти богатые люди, они отсматривают, анализируют, а что люди хотят? Люди хотят эмоций, люди хотят радости. А что бы то ни стало, войны, не войны, болезни, не болезни. Почему вы думаете вот там вот в этом... Ну ладно, сейчас не буду об этом, про этот вирус китайский. Это все продумано заранее. Это все заранее продуманные схемы. Но сейчас я не об этом. И тем не менее, люди идут к свету, люди идут к радости. Люди хотят жить и радоваться, путешествовать, любить. Здоровье, чтобы не было хорошее, деньги зарабатывать. А те, которые создают эти ценности, эти бизнесы, они думают, а что люди хотят? Люди хотят сервиса, люди хотят внимания. Да, совершенно верно, Галина. А вот теперь внимание. Вот как эти цифры касаются вас? Вот я уже сказала, системное мышление позволяет увидеть дальше и обозначить свой путь. Что лучше продавать, что будет покупать и так далее. Как устроен мир и человеческие потребности. А теперь внимание. Вот про цифры, про цифры триллионы. Если мы говорим, что 13 триллионов долларов будет к 2020 году, сегодня самый большой процент по всем компаниям, которые подаются, это путешествия. А теперь смотрим по тому, насколько компания MWR Life лучше, чем другие компании. Когда я изучала эти компании, я уже путешествовала, у меня есть уже куда обратиться, я была, заходила в Инкрузис, я изучала другие компании, я даже в Инкрузис зашла, и я увидела, что там лайнеры, боже, какая прелесть. Но я оттуда понаблюдала и ушла, потому что я видела лучшие, я увидела MWR Life. Да, я там потеряла несколько сотен долларов, но ну, лучше платить деньгами, чем здоровьем и, деньг... и, и, и еще там чем-то. Да? И я увидела, что вход вообще супер выгодный. Я увидела, что три человека за тобой по определенной технологии через чат-бот. Мы сейчас обучаемся чат-ботам. Мы обучаемся вести чат-боты, потому что люди должны понимать. Такое, кто знает, что такое чат-боты? Поставьте «знаю» и поставьте «не знаю». Через чат-боты приходит количество людей с помощью рекламы, с помощью ваших рекламных текстов, с помощью ваших видео, с помощью ваших... Постов приходят люди, которых вы учитесь и консультируете. Вы им пользу. Сейчас вам дам пользу, как консультировать людей, чтобы не впаривать ничего. Сейчас вы поймете, что такое бизнес экологичный, что такое бизнес на путешествия, что такое бизнес по постройке себя. По, по, по лучшей версии себя. Так вот, в этой компании есть... Тоже такая же забота о людях, как в этой компании Starbucks. И я увидела разницу. Я увидела, что там легкий, э, легкий подход к людям. Там выдается много денег в, в сей зарабатывания, потому что компании разные имеют свои планы маркетинговые. Я увидела, что есть возможность через интернет с помощью чат-ботов Получать клиентов, чтобы за ними не бегать со списками, не впаривать, как у нас не любят этот MLM бизнес, потому что мы привыкли, что нас учили впаривать, доставать, надоедать, во всех дыр отлезут, пишут какие-то ссылки, кидают. Просто противно, это, это отстой. Культура современного интернет-бизнеса это экологичные продажи, это экологичная подача людям той информации, тех необходимых возможностей, которые им нужны. Поэтому чат-бот. Это тот, который с помощью, это, это искусственный интеллект, за которым будущее. Но опять же, чат тоже много. Я видела чат-ботов, щелкают, щелкают, там отключаешь их нафиг, потому что там нет человеческого лица. Мы используем знания, внимание, знания потребностей людей. Мы пишем, благодаря чего люди хотят, эти диалоги. Мы участвуем с ними в общении с людьми. Мы приглашаем их на консультацию, когда они же пришли к нам через чат-бот. Вы ни за кем не бегаете. Поэтому вот в моей группе, которая приходит ко мне, у вас есть возможность приобрести еще и чат-бот. Причем по, на всю жизнь приобрести этот чат-бот, сделанный с учетом, чтобы можно поправить, подконтролировать, подкорректировать, исходя из ситуации. И почему я сюда пришла? Потому что я увидела, какое отношение к людям. Как на этой платформе, в этом закрытом клубе существует Какие там условия, какие там э, поддержка, какая, какие там перестраховки, как, какие там ссылки, скидки. Если ты нашел э, какой-то отель или какой-то курорт, или какой-то круизный лайнер, нашел, вы дешевле на том же букинге, например, ты отправляешь поддержку, ты отправляешь поддержку скриншот, и тебе компания выплачивает 150% разницы. Для меня это, честно, было удивление. Я подумала, почему? Да потому что хочется людям, людям что? Почему-то компания поступает, вот как вы сейчас сказали, через пример этого, чтобы удержать людей, чтобы к людям было отношение, чтобы люди хотели к тебе вернуться. Поэтому там все делается для людей. Вот почему я ее выбрала. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно пойти через бизнес на путешествия ко мне в коуч-группу, коуч-программу? чтобы вы построили цели, научились контактировать с людьми, пользоваться современными э, методами продвижения в интернет, чтобы вы умели проводить вебинары, консультации, чтобы вы стали уверенными, счастливыми, здоровыми, богатыми. Кто хотел бы? Кто хотел бы? Э, Ника Кузнецова, я вам уже ответила про чат-бот. Это искусственный интеллект, это тот, который вместо вас ищет вам людей, договаривается, приводит вам на консультацию, заранее прописаны диалоги маркетологом, человеком, который понимает психологию людей и так далее. Это заним, этим занимаюсь я, и есть у меня помощник, который настраивает такой чат-бот. А, двигаемся дальше. А остальные думают. Думайте. Угу. Поэтому системное мышление помогает видеть шире, не подпадать под влияние ИПСО, информационно-психологической операции, думать для себя, отставить цели, действовать в кругу людей, которые тебя поддерживают, окружают, которые тебе помогут выйти на этот уровень не через 10 лет, а через год, через два. И вот эти ваши суммы, которые вы написали, вы реально можете буквально за 2-3 месяца выйти на первую тысячу долларов. Интересно? И так, и вы так понимаете, что зайдя в любую компанию, вам вы прекрасно понимаете, что вам нужно учиться бизнесу. Когда вы приходите в любую компанию, ту же MLM, с вами работают по старинке, вас не обучают культуре общения, вас не обучают, как людям, как людьми нужно людям нужно продавать, какую пользу людям давать, вас обучают приглашать, приглашать и приглашать. Конечно, вы приглашаете, конечно, вы строите свои компании, и это нормально, но мы смотрим намного глубже. Поэтому вы напишите желание под моим контролем, поставите свою личную цель. Вы хотите, чтобы вы сделали личные первые шаги, прошли через страхи и уверенно дошли до своих результатов, правда? И для этого вам нужен коуч, наставник, и ошибаюсь. Компания нисколько не компенсирует своим клиентам. Если вы спрашиваете про э, выгоды э, в, в этих покупках, то это не самое главное. Я просто, просто сказала пример, что это не самое главное. Я сказала о заботе клиентов, что если ты находишь дешевле, чем на букинге, то компания компенсирует 150% разницы. Это говорит о том, что компания заботится о своих клиентах, что она хочет, чтобы люди туда приходили. Но задача не в том, чтобы купить дешевле. Если вы хотите купить дешево, вы не будете строить бизнес. Вы платите 90 долларов каждый месяц, накапливаете все на путешествия, пользуетесь площадкой, покупаете себе выгодные круизы, отели. Чем отличается от круизного бизнеса? Там только не круизы, а здесь все. Круизные линии и отели и аренда автомобилей и самолеты, и ЖД по Европе и так далее. Поэтому это не самое главное. Скидка не самое главное. Главное, что вы имеете доступ построить свой бизнес и найти людей, единомышленников, которые будут так же развиваться, как и вы. Ответила вам на вопрос Ника? Поэтому, когда нет конкретики, ваш мозг тупит, нет идет фон. Энергия распыляется на и симуляция бурной деятельности. Например, люди говорят, спрашивают, что вы хотите, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо. Чтобы любил, чтобы быть счастливым, быть счастливым человеком, быть здоровым, быть богатым, путешествовать. А конкретики нет. И вот мы сегодня пример с вами сделали, маленький, про конкретику. Как правильно и грамотно себе записывать желание. Как продавать, не продавая. Вот пришел к вам человек по чат-боту. Пришел к вам человек по чат-боту. Кто из вас, кстати говоря, работает в сетевой компании уже? Международный бизнес, Наталья Танкоголос, в который входит 120 стран мира. Это интернет-бизнес. Там есть... Самолеты, ЖД по Европе, потому что международный бизнес и компания американская. В чем является преимущество перед другими компаниями. Что бы ни случилось, эта компания будет работать. Тут у нас могут быть войны, захваты еще всякая фигня. А там все по-другому, там все серьезнее. Поэтому как продавать, не продавая? Смотрите. Вот вы сегодня получили от меня такой полезный подарок, да, как грамотно формулировать свои запросы, маленький такой. Вот человек к вам приходит, и он, вы у него спрашиваете, ты, сколько ты хочешь получать? Он говорит, 3000 долларов. И вы у него спрашиваете, а как вы поймете, что вы эту сумму получили? Ну, наверное, наверное, он что-то мучит вам. Ну, наверное, когда я там... И он мычит, потому что у него мозг забит опилками. А вы поможете ему загрузиться в то будущее, в которое сейчас вы сегодня загрузились. Он пойдет с вами, не пойдет. Но вы дадите ему пользу. Потому что главный, главный принцип бизнеса – это дать людям пользу. Моя задача – дать вам пользу. Моя задача найти адекватных людей, которые хотят сделать лучшую версию себя, которые не э, находятся в состоянии ноль и хотят ищут инвесторов, а которые что-то создали, имеют финансовый план, которые понимают свои цели, свои преимущества, имеют определенный ресурс, навыки, умения, которые отвечают за то, что они делают и понимают, что с ними будет завтра, если они ничего не будут делать. Поэтому я выбираю таких, но я пользу даю. Вот пришли, и спасибо вам огромное. Так вот теперь, друзья мои, возвращаемся к тем запросам, которые вы вначале записали. В путешествиях возможно знакомиться и найти новых партнеров, людей интересных, найти свою половинку. А интересных людей, например, вы поехали на круизном лайнере или в какой-то другой там отель, случайно разговорились, и выяснили, что человек купил его за столько-то. А вы говорите, а я купил у себя на площадке там на 30% меньше. Как так? Вот так. Все, это ваш партнер или нет? Он придет к вам бизнес? Поставьте, да или нет. Дальше. Изучить досконально иностранные языки. Если вы тупите в английском, как я, например. Потому что есть люди, которые знают английское. Я вот с трудом его изучаю, мне очень жаль, но я, я иду целенаправленно. И сейчас я общаюсь потихоньку, потихоньку, что-то у меня получается. Да, есть телефон. Раньше я, да и сейчас тоже включаю мобильную связь. Включаешь переводчик и переводишь. Ничего страшного. Это все равно проталкиваешь свои страхи и нарабатываешь уверенность. А теперь, скажите, пожалуйста, Светлана Зиченко 50 на 50. Ну да, наверное. А теперь по поводу здоровья. Если у вас ваше здоровье хилое, энергии нет, унылое настроение, то когда вы будете шествовать, когда у вас хорошее настроение, когда у вас есть деньги, когда у вас будет здоровье улучшаться? У вас будет здоровье улучшаться? Вы поднимете свою жопу и начнете действовать по-другому, вы начнете худеть, потому что я дам вам практики, кто из вас толстый, кто из вас имеет лишний вес, не знаю, я вас не вижу, к сожалению. Придете ко мне на психотерапевтическую сеанс, я дам вам определенную практику, мы с вами поработаем, вы будете просто стухать от своих жиров, я знаю, что есть такие, А кто-то самостоятельно просто автоматически похудеет. Почему? Потому что есть цель есть план. и есть планы. когда у мозга есть план, есть цель, у человека включается молодость, у человека включается энергия, у человека включаются горящие глаза, и, и вы становитесь здоровыми, потому что есть ради чего жить. Скажите, пожалуйста, а когда у вас отношения застряли, когда они у вас уже серые, никакие, когда вы поедете, у меня был в прошлом, в июне мы были Марсель, значит, Милан, Савона, О, Господи, шо, я уже не помню, как мы в мы проездили. Неважно, на корабле, короче, вечером пошла там бесконечные путешествия, бесконечные какие-то там кормления суперовские, там на каждой палубе какие-то идут концерты, там какие-то идут. Коротические номера, там какие-то конкурсы, там играет живая музыка, там танцы, боже, там там просто рай. И вот я как-то наблюдаю, значит, муж и жена. Ну, видно, прожили там уже лет 10, 15 вместе. Она просит его просить танцевать. Он, нет, нет, стоит возле бара, там попивает пивко. В баре, ну рядышком стойка. Вижу, она пошла сама танцевать. Танцует, красиво двигается. И он поворачивается и смотрит на нее открытыми глазами, челюсть отвисла. Она танцует, она для него танцует. Я так наблюдаю и думаю. Вот видно, что отношения чуть-чуть под, под, подсерели уже. Я вот думаю, вот придут они в номер. Какая у нее будет сегодня ночь? Яркая, красивая, эмоциональная, сексуально настроенная, правда? А когда вы вместе, да еще зарабатываете, да еще в этом бизнесе, и когда вы можете снимать видео, снимать свои невозможные эфиры для людей, которые смотрят слушайте, ребята, вот мы так живем, мы зарабатываем, давайте к нам. понаблюдает, понаблюдает, и придут. Потому что люди не дураки, они включают мозги, они начинают идти к свету, к добру. Да, нужно потрудиться вначале, да, нужно поработать. Да, научиться говорить, да, научиться продавать, да, давать людям пользу, да. А Зачем мы живем на этом свете? Я путешествую с 2010 года где -то. Было мне, конечно, страшно, я не знала язык. Дальше Югославии никуда не ездила, не выдвигалась, была на войне в 2005 году. Но мечтать даже и боялась. А вот после ухода сына я точно решила, что поеду и начала с Арабских Эмиратов. Там, там были очень интересные истории, сейчас я не буду рассказывать. И сейчас, когда я уже объездила столько стран, я чувствую себя совершенно по-другому. Да, надо изучать язык. Это единственный недостаток, который нужно усиливать. Но даже когда у тебя нет языка, ты включаешь невербалик, ты наблюдаешь за людьми, у тебя должен быть с тобой хороший телефон, у тебя должна быть связь, у тебя должен быть, и сегодня, слава Богу, это есть, и интернет. Рим. Кто был в Риме? Поставьте, пожалуйста, Рим. Плюс или Рим-минус. Это прошлый год. Любимый мой Египет. Обожаю пустыню. Обожаю. Не ездила я еще в этом году, никак не попаду на вот эти джипы, на эти квадроциклы. Обожаю гонять по пустыне. Это Кипр. Кто был на Кипре? Барселона. Кто был в Барселоне? Таиланд. Кто был в Таиланде? А это что у нас? Кто знает? Да какая страна? Какой, какой город? Это, по-моему, Милан. Это Милан. Это Таиланд. Ой, какие слоны классные! Боже! Это вообще невероятно! Кто с слонами общался? Я на я, веблюде я, каталась, со слонами общалась. Это так прикольно! Вот еще я на этих... с дельфинами еще не купалась. У меня еще места дельфинам покупаться. Это Таиланд. Это Санта-Мария. Такая страна красивая, европейская, суперовская. Она э, находится... в рядом с, с Италией. Это обалденная страна, мы ее открыли с Викторией, мы были там в прошлом году, это нечто. Это Берлин. А вот эта компания. Я выбрала эту компанию, потому что здесь есть возможность путешествовать, здесь есть возможность накапливать, здесь есть возможность сделать бизнес. А если вы бизнес делаете с с оленями общалась, а я только видела со стороны, я их не трогала, а вот их я трогала. Дома я бываю редко, ну, вот как редко, вот я сейчас в апреле собираюсь домой, к Пасхе вернусь домой. Там у меня дом, там у меня сад, там у меня розы, там у меня кайф тоже. И вот я поухаживаю за цветами, вижу розы, пионы, тюльпаны, короче, все это дело я проживу. Потом, когда начнутся холода, я снова куда-нибудь уеду в теплые края. В следующем году, я думаю, что мы с командой будем зимовать на Бали. Или же выберем какую-то другую страну, вместе посоветуемся. А может быть, в том же Египте, потому что здесь я вот нашла уже хороший интернет более-менее. Потому что в таких странах, где тепло, обычно тяжелый, слабый, в Индии тоже очень слабый интернет. Ну, можно найти. А может быть, поедем на Мальдивы, может еще куда-то поедем. Если хорошенечко поработать, за пару месяцев можно выйти на тысячу долларов в месяц. Сейчас наши партнеры из Полтавы, Ольга Николая Лобанова, насколько я понимаю, где-то вышли на тысячу долларов в день. Санта-Мария. Ника, Санта-Мария. Поэтому вот вам факт. Юридическая компания, все расписано, сколько, чего, Где? Вот международный клуб является зарегистрированным дилером путешествий в США согласно правилам в нескольких штатах. Вот номера. Официальное представительство во Франции, Великобритании, и Канаде. Кстати, к нам пришла из Франции эта компания. Сначала на Европу пришла, потом в Франции. Больше всего люди в Америке и в Европе путешествуют самостоятельно. Это к нам приходит эта культура, потому что мы привыкли ездить в турами пакетными. А здесь все автоматически выбираешь, ездишь, садишься и едешь. На Мальдивы, я думаю, мы в следующем году с вами все рванем. Мы с вами подумаем. Надо сильно, хорошенечко поработать пару месяцев. За год можно выйти на доход, ну, тысячу долларов в, меся, в день. Да, это, это, не, это не фантастика. Если есть живые люди, которые это сделали, то почему мы не можем? Чем мы хуже, правильно? После того, кто захочет, кто захочет присоединиться к нам, значит, напишите «хочу». И мы вам отправим более детальную презентацию с цифрами, сколько чего, за сколько надо, можно заработать. То есть там вы увидите более детальное. А что нужно делать? Непосредственно, это я уже даю вам в бизнес-группе. Что зачем делать, то выйти на этот доход. А, MWRLAC имеет категорию надежности 2А+, по версии бизнес for Home, среди 5500 компаний прямых продаж и сетевого маркетинга. Вот так вот. Это означает, что NWR Life серьезная и стабильная компания. Оценка 2А+, является компанией безупречной репутации на международном рынке. Говорит о большом доверии руководителям и дистрибьюторском компании. Сам э, президент, э, в момент, когда создал эту компанию, 7 лет назад он уже был мультимиллиардером или мультимиллионером, я не, не очень в этом разбираюсь. В общем, человек создал эту компанию для людей. Вот он, Юни Ашер. Он занимает девятое место в мире среди 500 известных компаний прямых продаж сетевого маркетинга по рейтингу на январь 2019 года. За прошлый год компания выросла в 400 раз. Сейчас существует скидка. Вход в компанию 200 и 400 долларов. Та, значит, пакет 400 сейчас стоит 200 до 28 февраля. Но это я говорю для тех, кто принял решение строить бизнес на путешествиях и становиться здоровыми, богатыми, успешными, искать своих любимых, усиливать здоровье, зарабатывать и быть в тренде современных штук, таких вот, что продается, что покупается, и быть вот в тренде. Страховое покрытие компании имеет на уровне 85%. Финансовые гарантии, страховые профессиональные ответственности, RCRO. РКПО обеспечивает страховщик во Франции, который покрывает случаи личных травм, материальный ущерб и финансовые потери, часто спрашивают, которые могут возникнуть в контексте бизнеса. Регистрация всех туроператоров, туризма, ответственность за путешествия людей. То есть все предусмотрено, все расписано. Доходы компании в 2015 году 2 миллиона, внимание, цифры для логических людей, для умных людей. В 2016 году 5 миллионов, в 2017 году 6 миллионов, в 2018 году 24 миллиона долларов. Это данные 2018 года. У меня еще нет 2019 года. За 2019 год компания выросла, говорят, в 400 процентов Я даже не представляю, сколько она сейчас... Представляете, как она, как она сейчас растет? Понятное дело, что она опережает все другие компании. И это тоже нужно понимать. И потому что она дает людям возможности. Потому что она беспокоится о людях. Почему выгодно идти со мной первое позиционирование на рынке вы должны отстроиться от рынка написать свои уникальное торговые предложение. помните мы с вами говорили про компанию кофе кто помнит пишите помню вы внутри этой компании себя отделяете на вас идут люди то есть вы внутри компании большой строите свой бизнес, под крышей большой компании. Соответственно, вы на себя людей привлекаете, вам нужно быть особенным. И вы это сделаете вместе со мной, в моем коучинге. На Мальдиве, на Бали поедем. Да, Оксана. Спасибо. Поэтому УТП – уникальное торговое предложение. Дальше. Что вы здесь делаете? Грамотно оформите свой профиль в соцсетях. Это значит, что если вы, у вас на фотографии котики-собачки, юбка до самой жопы, простите, э, сиськи выли, вывалены в какой-то майке, и вы позиционируете бизнес, забудьте, на вас будут смотреть, как на девушку на, на сутки, на два, на два часа. Я специально это говорю, потому что мета вы больше не скажете, что есть на самом деле. Люди идут на людей. Поэтому фотография должна быть четкая, грамотная. Потому что людей вы будете приглашать. Не всех попало. Вам не нужно дно, которое рассуждает. «Отуши гроши тебе оплаты!» Да, это бизнес. Поэтому я беру в группу своих людей, которые хотят сделать бизнес на путешествиях, на красивом товаре, на красивой услуге. Поэтому вы сделаете грамотно свой профиль, Упакуйте свой личный бренд, чтобы люди к вам шли. Вы напишите вы напишите, большую амбициозную цель построите. Ту цель, которую мы зацепили с вами только одну сотую, когда делали практику и видели свое будущее, когда вы чуточку представили себе, как там у вас будет. Вот на основании этих большого количества желаний мы поставим с вами грандиозную, большую цель. Реалистичную, адекватную под вас, под логичного, взрослого, психически сделанного человека. Нечего делать в любом бизнесе без большой амбициозной цели. Если цели нет, люди делают ради дела. Они живут в процессе. А что ты сегодня делал? Я там тэн тэн тэн А какой результат? Я же работал. А результат? Так, так я же устал. И так большинство людей живут. И в бизнесе и не в бизнесе здесь вы учитесь четко формулировать свои большие цели и ближние цели цели на 7 дней цель на вытянутую руку В любом бизнесе должны быть цифры в левой полушарии это цифры а картинки через желание зачем и тогда тело включается да вы действуете это редко кто дает Потому что люди, которые работают в бизнесе, они обучаются у психологов, таких как я, у других. И тогда они обучают своих работников, своих э, сотрудников и нанимают таких, как я, чтобы людей обучали. Вы же попадаете в бизнес-тренеру, делать бизнес на путешествиях и сразу попадаете к коучу-психологу. Что вы еще сделаете? Вы научитесь продвигать свой MLM-бизнес, бизнес на путешествиях через социальные медиа. У вас будет на втором месяце YouTube, на втором месяце у вас будут, будете проводить уже вебинары, а первый месяц вы будете просто учиться продавать по определенной технологии, которую я вам дала. Говори человеку, а как ты поймешь, что ты этого достиг? А почему тебе это важно? А зачем тебе это? Зачем включается? Вот как вы сейчас включитесь? Скажите, пожалуйста, для чего вам бизнес на путешествиях? Пишите в чате. Все, пожалуйста. Пример, чтобы не просто ла-ла-ла. Что вам он даст? Для чего вам бизнес на путешествиях? Самостоятельный, конкретный, полноценный интернет-бизнес на путешествиях с доходом от 3000 долларов и выше уже через месяца 3. Ну, опять же, кто как выйдет. Кто-то через месяц выйдет на а кто-то через полгода выйдет. По-всякому. Там нужно будет вкладываться, стараться, работать. В, рекламку, в рекламу немного вкладывать, потом больше вкладывать, больше. Проводить вебинары, общаться с людьми, вкладываться. Пока вы идете на такой доход, чтобы обучить других людей. Потому что я обучаю вас, вы будете обучать других. Полностью повторять. Только будете это делать по-современному, культурно, как коучи для своих партнеров будущих. Итак, ответьте. Для чего вам бизнес Интернет-бизнес на путешествиях. Пока вы пишете, я пойду, наберу я водички. Исполни все мои мечты. Супер. Еще. Для чего вам бизнес на путешествиях? Свет, спасибо. Реализация своих желаний и целей. Угу. Хорошо. Что вам даст вам? Да. Реализуйте свои желания и цели. Еще. Ярослав. Ника Кузнецова. Зоя Мигунова. Галина Запольска. Виктория Кадар. Просто сейчас я помогаю вам давать такие вопросы, задавать, чтобы вы также будете людям давать вопросы и будете давать им пользу. Потому что когда вы сейчас ответите себе, вы будете очень серьезным человеком и будете по-другому чувствовать себя и видеть себя. Финансовую свободу, реализовать цели, угу. доходы путешествия. Ага. Увидеть больше стран, да, использовать мистицы, извиниться себя как личности, а себя как личности, да. Скажите, пожалуйста, а когда вы вот вы боитесь, например, продавать, да, боитесь, например, выступать, наверное, да, боитесь делать какие-то вот вещи, которые я делаю. А хотите это научиться? И что вам это даст? Вот когда вы научитесь продавать, с людьми общаться, переговоры вести, такие вебинары, что то вам даст? Да, Ника, угу, согласна. Что то вам даст? Вот кто из вас находится в состоянии, когда нет любимого человека еще пока? Ну, нет его. Когда вы будете работать в интернете, выступать, говорить, общаться, проводить вебинары, проводить консультации, учить себя, соответственно, другим тоже будете обучать, что это вам даст? Что это вам даст? Удовольствие еще. Конечно, когда вы пройдете через страх, вы получите удовольствие, потому что вначале это будет страшно, неудобно, неловко, а потом вы будете получать кайф. Вот тот, который получаю сейчас я. Так вот, для того, чтобы к людям к вам приходили, вы напишите по серию продающих писем, постов с пользой для людей. Скажите, пожалуйста, когда вы даете пользу для людей, вы выполняете свою миссию на Земле? Да, это высокие фразы для многих. И тоже я знаю, что вы здесь... Люди думающие, мыслящие, когда вы даете пользу для людей, когда вы открываете им возможности, показываете также возможности видеть мир, реализовать свои желания, прокачать свою уверенность, найти своего любимого человека, увеличить доходы, улучшить здоровье, вы делаете людям пользу, вы, вы реализуете свою миссию на Земле. Да, это высоко, я понимаю. Но я знаю, что для многих сейчас идут, идут серьезные осознания. Даст опыт, раскованность, да. Прибыль, конечно. Стиль жизни поменять, да. Известность, да, Ника. Даст прокачку себя, что я могу и классно я буду кайфовать, да. А когда я классная, я кайфую, я уверена, я нравлюсь кому? Мужу, мужчинам, которые кто-то в поиске мужчины. Когда я легкая, свободная, раскованная, уверенная, я транслирую эту уверенность, это счастье, искрящие глаза. Польза от меня есть моим близким, моим родным? Конечно. Другим людям есть польза? Когда вы выходите в эфир, во весь мир. Меня слушают люди с разных стран мира. Я помогаю разным, людям в разных странах мира. Ну, конечно, русскоязычный. И тогда делают... Вот где я нахожусь вот в других странах? В Германии, вот здесь я в Турции, когда тренинг, проводила женский тренинг, работала с тем, что переводчиками работала с людьми. Люди, ну, переводчики были, я переводила, работала с людьми. Но больше работаю, конечно, с русскоязычными. Новые знакомства, мотивирующие, позитивных людей. Конечно. Предназначение, да. Да, Марина. Так вот почему через этот бизнес мы, по сути, делаем версию себя. Здесь не просто скидки. Здесь не просто там выгодные позиции, да, там их полно. Вы послушаете, возьмете ссылочку на мы вам всем разошлем, кто захочет, или даже всем разошлем, наверное, ссылку на презентацию там где-то на полчаса, чтобы вы больше увидели цифры. Я сейчас цифрами не хочу разгрузить, потому что я тут так сегодня вас загрузила. Конечно, вам нужно писать письма людям. Конечно, вам нужно писать видео. Конечно, вам нужно своим примером показывать, что вам страшно, но вы делаете. И ваши первые скажут, знакомые скажут, ого, с ты куда цепи шла. Марина, например, там, или Аня, там, или там, кто там еще, или Виктория. Ты куда там пошла? Ого, ты глянь, она уже выступает. Там, да? То есть вначале вы будете просто, люди будут в шоке от вас, а дальше вы будете прокачивать себя и людям пример подавать. Сколько за мной наблюдают? Пишут, я ну ты такая крутая стала. Я говорю, да я не крутая, это просто моя работа. Но я сейчас уже не боюсь, потому что я эти страхи прошла. Я до этого кайф получаю. Правильно говорите вы, Марина? А -а -а -а. Что вы сделаете еще в течение 60 дней? Законы привлечения внимания для отстройки себя на рынке. Я вам покажу, это сделаю. Упаковка бизнес-предложения и создание эффективного оффера. Вот по сути я сейчас... Вот продаю вам, да, показываю возможности, я вам продаю. Я хочу вам сказать, что коучинг, который вы идете на 60 дней, стоит у меня от 2000 долларов. Как вы думаете, стоит, 60, стоит 2000 долларов лучшая версия себя, чтобы выйти на доход от 1000 долларов и выше? Вот если бы это сейчас, вот я вам говорю, по 2000 долларов, как вы это считаете? Стоил, стоит такой коучинг, который выводит вас на такие результаты. Увидели ну, видели некоторые отзывы, и вот сейчас вы уже поняли. Потому что самостоятельно вы это будете долго копаться. Трудно люди заходят в компании, и они там не растут. Потому что им, их... Бери списки и иди. Читай книжки и иди, э, приглашай, проводи презентации. Да, это все работает. Это тоже работает. И нарабатывают люди, и, и, и, и приходят люди, да. Но только мы говорим о лучшей версии себя. Как вы думаете, что за 60 дней, за два месяца заплатить 2000 долларов для себя, это сделало бы вас и вышли хотя бы на 1000, хотя бы на 1000 долларов в месяц? Это можно было бы сказать, что это удачная инвестиция? Так я вам хочу сказать, что вы идете, вот пока что, вы идете бесплатно. Ну, я заканчиваю вот этот набор, потому что люди, которые не понимают ценности, не выполняют тех... Задания, которые я даю, мне неприятно, и обратной связи нет, и мне от этого больно. Я выкладываюсь, а люди не делают. Поэтому, когда люди не делают, я приняла решение, через 7 дней я их из группы исключаю. И вы тогда самостоятельно обучаетесь других там, лидеров, Вот вы же знаете, что в сетевом бизнесе там полно лидеров, полно групп, чатов, или вы просто платите себе за накопление себе на путешествия, и все. Ну, просто бизнес не строите. потому что моя задача – дать вам те инструменты, с помощью которых вы выйдете на доход, как я уже сказала, тысячи и более долларов в месяц, найдете, естественно, уверенность в себе, найдете свою половинку, улучшите здоровье, помолодеете и так далее. Хорошо, а теперь ответьте мне, пожалуйста, кто уже сегодня готов идти э, в бизнес на путешествиях? Кто готов, из тех, кто новенький здесь, кто готов идти в бизнес на путешествиях? Говорю, откры, говорю, как есть. Э, из э, два пакета входа, 250 и 400 долларов. 400 долларов, сейчас до 28 числа пока что акция, пока промо-акция. Промо Компания очень си сильно, прошлом, за прошлый год сильно-сильно заработала, поэтому дает людям такие вот возможности, для тех, кто совсем, кому трудно, кому трудно. Но знаете, что низкий порог входа в любой бизнес, это значит, что нужно пахать. Люди, которые приходят с большими деньгами, и нет у них личностной, простройки, да, они тоже эти деньги сливают со зря. То есть ему нужно обучаться, любому бизнесу нужно обучаться. Отлично, спасибо. Так, и так, обучение, почему у вас получится, друзья? Обучение личным продажам по специальному скрипту, без спаривания и манипуляции, исходя из ценности человека. Культура подачи себя и сетевого бизнеса совершенно другая, чем та, которая была раньше. Через ваши ценности, через ваши простройки, через вашу уверенность в себе. Да, в сетевом бизнесе обычно выживают единицы. Основные люди остаются пользователями. Они заходят в эти бизнесы, пользуются какой-то продукцией, но они больше не поднимаются. Через этот бизнес вы, по сути, становитесь другими людьми, потому что прокачиваете себя. Вот. Построить бизнес на путешествии – это сделать лучшую версию себя. Что вы будете делать? Обучение вебинаров для более масштабных продаж. Вот сейчас мы сделали маленькие объявления и вот пригласили вас на вебинары. Когда вы будете делать свои вебинары, вы будете вкладывать, естественно, вы будете вкладывать рекламу, будет специальная алгоритм, структура, и вы будете их проводить, этому я вас буду обучать. Но первый месяц вы будете между собой продавать друг другу, консультироваться, делать видео, делать посты. Люди будут приходить к вам через чат-боты, вы будете, с ними, будете их консультировать, будут приходить на вебинары, вот так, как сейчас. И вот такая будет первый месяц такая движуха, очень-очень активная движуха. А дальше вы становитесь другим человеком. У кого есть дети, внуки, пример детям, внукам. У кого нет любимого человека, где вы еще прокачаете свою уверенность? Путешествия, путешествия, развиваясь в группе, прокачивая себя. И главное, не бойтесь спрашивать, задавайте вопросы. Вы знаете, что я всегда на связи. Многие из вас знают, что я всегда на связи, даже ночью. Так, дальше. Личная консультация на преодоление страхов, практики управления эмоциями на каждый день. Как вам такой план? Знаю, что не все пойдут и всех не возьму. Если даже и беру, то сразу говорю, семь дней и на вылет. Вот если вы куда-то уехали в командировку, вы взяли, купили пакет на, значит, на этот, этот бизнес, да? вы зашли ко мне в группу, я даю вам семь дней, и вы, если вы куда-то уехали, заболели, что-то случилось, и вы ничего не написали, я просто вас удаляю из группы. Вы просто будете ну, членом клуба, будете накапливать себе на путешествия раз в год и все. Поэтому, не все пойдут, я знаю. И мне все не нужны. И вы не будете выбирать всех подряд. Вам тоже не нужны слабаки. Те, которые говорят, денег нет, а я не знаю, ой, я не буду, а нет времени. Блин, так, а, а, а, а ты же, где тебя это надо? Планируй, думай, отодвигай, договаривайся с родными, с близкими. Выстраивай свои границы. Говори, мне это надо, я хочу. Поэтому такая работа стоит немалых денег и... Я вам уже сказала, я вас беру бесплатно, потому что мне интересно подготовить группу людей, которые будут дальше также работать с другими людьми. Мне это интересно. Это входит в мои планы подготовить 10 коучей. И когда я подготовлю 10 коучей, для меня будет цель достигнута. Коуч – это не только тот кто психолог-коуч, а это тот, кто другим помогает делать лучшую версию себя. Кому это нравится? Лучшая версия себя. Да, Оксаночка, спасибо большое. Поэтому возьмите, кто готов уже во втором месяце получать от 1000 долларов и выше. А для этого нужно будет пахать. Я не скрываю, я не рассказываю вам сказки, вам нужно будет пахать. То есть не в поле мешки носить, а делать то, чего вы раньше не делали, это немножко дискомфортно. Поэтому не, не сужу никого, не осуждаю. Вы тоже будете выбирать не тех, которые ноют, не тех, которые еще не готовы. Им, значит, выгодно быть больными, немощными, э, тупыми, недалекими. Пускай сидят возле телевизора, смотрят там. Это их выбор, это не наше дело. Мы будем выбирать с вами, э, есть такое понятие, 60-30-10. 60-, 30, 10. 60 это основная масса, которые ничего не хотят делать, только ноют и плачут, и они надеются на кого-то. 30% — это те, которые уже готовы, но ищут возможности, кому бы можно попасть в группу, где бы можно поучиться, прицепиться, чтобы быстренько стартануть. Это, кстати, мы с вами, наша группа. И 10% — это те, которые уже знают, что в этом бизнесе миллиарды денег, тех, у которых бизнес-мышление, и вот на таких людей вам нужно будет настраивать свой фокус внимания. Потому что бизнес — это серьезно. А тем более бизнес вот в таких удовольствиях, как продавать... Удовольствие, это же круто. Поэтому я показываю, я учу, и другие учат, пашут, потому что вначале нужно будет пахать. Я сегодня утром слушала француженку нашего лидера, которая к нам в Восточную Европу пришла из Франции. Кэти, Кэти как-то не помню, как ее фамилия, там и нашу группу скинула ее видео, если не получилось, еще раз скину. Я специально послушала. Она говорит, я первое, первое время... Я в день по 15 человек общалась с 15 людьми. Я как неистовая работала, так она во Франции это делала. Там еще другая у нас есть из Голландии, но та, правда, русскоязычная, по-моему, из России, ну, женщина. Я где-то слушала ее в Ютубе. А эта француженка ее переводят с французского языка. То есть этот бизнес работает, ребята, во всех странах. В 12, 120 странах мира. И вот эта француженка пришла к нам в Восточную Европу. И наша украинская вот это вот направление, вот эта ветка наша, она самая крутая, говорят. Вот так вот. Так что у нас такая вот крутая ветка, крутое сильное направление, потому что люди пришли очень такие, вау. Вот. Ну, Ярослав, вы только пришли, поэтому я это уже говорю в своих группах, и вы уже это узнаете, теперь, да. Поэтому та группа людей, которые в отстое в 60, это не наши люди. Они могут прийти, послушать, они э, могут откладывать себе там, ну, в лучшем случае они будут себе откладывать 30, 90 долларов. Ну, а могут они и не прийти. Они их устраивают вот, пить щербатые чашки, смотреть э, поломанный шкаф. Ну, я утрирую, конечно. То есть их, их норма жизни их устраивает. Поэтому задача наша строить планы мечты и норму увеличивать, усиливать норму. Поэтому, друзья, кому интересно, кому интересно, дайте, пожалуйста, обратную связь. И на этом мы будем заканчивать. Задайте вопросы, если такие есть. Ну, а про себя, еще раз, кто меня первый раз видит, показываю. На YouTube-канале Надежда Новосельская YouTube. Множество тренингов, вот скоро будут тренинги с служанким Королеву снова. Выездной живой тренинг будет у нас женский в конце марта, вот здесь, в Кургаде. Это отзывы людей, которые работают со мной в живых тренингах, по деньгам, по отношениям, внутренним конфликтам, болезням, психосоматическим разным проблемам. Поэтому я в этой жизни состоялась и рада, вот видите, сколько видеоотзывов, почитайте, посмотрите, кому интересно. Люди выходят замуж, женятся, уезжают в другие страны, потому что обретают лучшую версию себя, потому что простраивают свою червинку, свою трухлинку в душе, страхи убирают. И вот коучи, которые за месяц подняли доходы в два раза, работая со мной в коучинге. И так далее. Поэтому э, я для того вам это все показываю, чтобы вы понимали, что вы можете намного больше. И, естественно, только с тем человеком, который знает, куда вас вывести. Компания w, MW Airlife, у вас вход в эту компанию просто смешной, по крайней мере, сегодня. И для меня это вообще удивительно. У меня есть пакет большой компании за 300 тысяч долларов. Я уже давным-давно его отбила, вернула, и купила его лет 7 назад. Поэтому я знаю эту тему, вот эти вот площадки, компании отдельные, которые напрямую заключают договора с поставщиками услуг, и у них есть выгодные варианты, и бизнес можно строить. Но я там я бизнес не строила, там просто пользовалась и большие серьезные скидки. А здесь вход, ну, вообще 250-400 долларов. но ну, ну это просто я вообще не понимаю, как. Вот. Там я бизнес не строила, просто пользовалась и пользуюсь до сих пор по жизненным у меня. Но зашла я в этот бизнес. Зачем? Чтобы помочь вам сделать на этом бизнесе, чтобы вы не просто сделали... Кстати, это Айгуль Аляярова, которую я вам показывала. Она, оказывается, работала в какой-то сетевой компании. Так на всякий случай. Вот. Поэтому... Поэтому, наверное, тоже явилась одной из причин, почему я зашла в компанию, чтобы помочь вам построить свой, себя, свой, свой бизнес на путешествиях. Потому что MLM-компания сегодня очень большие возможности дает. Надо просто выбрать продукт, выбрать маркетинг, выбрать команду. Я, кстати, через пару месяцев хочу еще в одну команду зайти, в одну компанию, в другую, по инвестициям. Но чуть позже. Сейчас вот работаю с вами, потому что много энергии уходит. на эти проекты запущу его потом уже будет двигаться дальше друзья итак есть вопросы нет вопросов я уже хочу заканчивать и вам отправил рассылку значит маленькую короткую презентацию про компанию и возможность входа если будут вопросы задавайте в личке там где вы получите эту коротенькую презентацию, чтобы уточнить по цифрам, и возможность входа, желательно, до 28-го, чтобы вы еще успели закрыть, э, пригласить себе трех-трих людей. Когда вы приглашаете три человека, вы освобождаетесь от уплаты членских взносов. За вас платит компания. Интересно? Вот. Ну, собственно, все. На этом мы закругляемся, и я благодарю вас. Всех вам благ, всего хорошего.